Мы сегодня пришли покупать автомобиль. Купили кредит без всяких осложнений. Особенно большую благодарность Максим Савченко, менеджер отдела продаж. Очень нам помог. Все вопросы решил, не решил. А помог решить. Помог с автомобилем, тест-драйвом. Короче, слов нет, большая благодарность. И всему персоналу.